weather outside is frightful but that fire is mm, delightful since we've no place to go let it snow let it snow let it snow Меня зовут Аня Сейли Мне так нравится это приветствие И я очень рада видеть вас на моем канале Если вы еще не подписаны Тогда сделайте это прямо сейчас И сегодня Я новый я думаю, это видео будет для вас полезным, потому что эти идеи смогут украсить ваш рабочий стол, вашу комнату. И если оно вам понравится, обязательно поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал. Мне будет очень-очень-очень приятно. И давайте уже наконец-то приступим. Мне так нравится это делать. Так что поехали. Первое, что мы сделаем, это украсим свечки и сделаем их новогодними. Цвет свечек можете выбрать любой, который вам нравится, но, конечно, лучше всего, чтобы этот цвет ассоциировался с Новым Годом. Я же выбрала свечки салатового цвета. Также нам потребуется золотая самоклеющаяся бумага, ножницы, линейка, карандаш и один лист бумаги. В первую очередь нам нужно сделать трафареты цифр 2, 0, 1 и 7. Для этого мы определяем, какой высоты и толщины будут числа и рисуем их на бумаге. Дальше каждую цифру нам нужно вырезать. После разворачиваем самоклеющуюся бумагу и на обратной стороне зеркально раскладываем трафареты. Обводим ручкой или карандашом по контуру и вырезаем. Завершающий шаг приклеиваем на каждую свечку по цифре. Как вы видите, это очень легко и просто сделать, но выглядит красиво и дорого. Хотя на самом деле каждый сможет сделать это у себя дома и не тратиться на реально дорогущие свечи. Посмотрите, какой волшебный подсвечник я только что сделала. Хотите узнать как? Тогда смотрите. Для этого DIY нам понадобится небольшая вазочка. Конечно же свечка. Небольшой кусок обычной и самоклеющейся бумаги. Карандаш, ручка и ножницы. Нарисуем на обычной бумаге звездочки разного размера и после вырежем их. Обводим ручкой или карандашом по контуру и вырезаем. Нарисуйте и вырежьте столько звездочек, сколько хотите приклеить на вазочку. Важно, чтобы бумага была непрозрачной, иначе может ничего не получиться. Теперь, соответственно, приклеиваем все звездочки на будущий подсвечник. Дальше кладем в свечку в вазочку, зажигаем ее, выключаем свет и наслаждаемся этой красотой. Как вы видите, наши звезды отображаются, и это выглядит невероятно волшебно и сказочно, а самое главное по новогоднему. Давайте сейчас украсим рабочий стол, сделав маленькую новогоднюю картинку с оленем. Все, что нам будет нужно, это двухсторонний картон, самоклеющаяся бумага, рисунок оленя, вы же можете просто распечатать трафарет, канцелярский нож, ручка и ножницы. Первым делом берем наш предварительно подготовленный рисунок и вырезаем по контуру оленя. Места, где мы не можем вырезать ножницами, делаем это с помощью канцелярского ножа. Далее мы прикладываем вырезанную форму зеркально на обратную сторону самоклеющейся бумаги. И потом все как обычно рисуем по контуру и вырезаем. Мне захотелось, чтобы картинка была квадратной и имела, так сказать, подставку. Для этого я отмечаю линию на картоне и канцелярским ножом очень аккуратно прохожусь по этой линии, так, чтобы ни в коем случае не разрезать картон. Это действие поможет нам ровно согнуть наш лист бумаги. И, сделав это, наша картинка сможет стоять на столе. А теперь можно и приклеить оленя. Да, сделать это было не так просто, как мне показалось. Так что делайте это аккуратно. Так, чтобы у вас бумага не склеилась между собой, и вы сразу смогли ровно приклеить трафарет к картону. Я даже изначально карандашом пометила, куда приклеивать, чтобы уж точно не промахнуться. И знаете... Получилось очень даже неплохо. Мне нравится. И последний DIY. Для того, чтобы своими руками сделать снежный шар, нам будут нужны такие материалы. Любая небольшая баночка, которую можно найти даже дома, но вместо этого я купила стеклянную лимонницу. Маленькая статуэтка, которая подходит и по размеру, и по новогодней тематике. Дистиллированная вода, серые блестки, глицерин. Он нужен для того, чтобы в итоге наш снег в шаре падал медленней. Гель-клей и суперклей. И дополнительно я взяла еще такие елочные украшения, которые чуть позже будут в качестве снега для шара. Если же вы выбрали баночку, первое, что вам нужно сделать, это приклеить статуэтку к крышке. Так как я взяла лимонницу, то буду приклеивать ангелочка к дну. Сразу после этого посмотрите, помещается ли статуэтка. Честно говоря, спустя пару дней после того, как я сделала снежный шар, статуэтка внутри отклеилась. И это было очень обидно. Поэтому не повторяйте мои ошибки и приклеивайте вашу игрушку клей-моментом. Тогда у вас ничего не отклеится. Потом я беру крышку лимонницы и наливаю туда дистиллированную воду. Дальше нам нужно добавить глицерин. Я, если честно, не ожидала, что этот процесс будет таким чудесным. И мне было просто невероятно интересно наблюдать за этим. Чем больше вы налете глицерина, тем гуще будет вода, а значит медленнее будет падать снег в воде. Теперь засыпаем наш будущий снежок. Засыпаем магические блестки и снова можем наблюдать красивую картинку падающего снега. Я окунаю палец в воду и посмотрите что происходит, эта маленькая масса как будто ограждает меня от воды и мой палец остается сухим. Знаете, когда я снимаю DIY видео, я каждый раз понимаю насколько это классно делать что-то своими руками. Например, если бы я просто купила снежный шар, то я бы никогда не узнала насколько это увлекательно самостоятельно делать его, поэтому в последнее время я очень люблю снимать такие видео. В завершении гель-клеем мы приклеиваем дно или же крышку к основной части. Все зависит от того, баночку вы взяли для снежного шара или же как у меня лимонницу. И все, осталось подождать, когда клей подсохнет, и можно играться со снежным шаром. Как жаль, что когда я была маленькой, не знала, что снежный шар можно сделать своими руками. Это же так легко и быстро делается, а получается очень сказочно. Напишите в комментариях, какая из DIY идей вам понравилась больше всего, и что бы вы сделали своими руками. Лично мне очень понравилось сделать снежный шар и подсвечник. Надеюсь, вам понравилось это видео и оно было вам полезным. Если же это так, не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой канал. Мне это будет очень-очень-очень и -очень -очень приятно. Не забудьте написать в комментариях, какая DIY-идея вам понравилась больше всего. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Я вас очень люблю. До встречи в новом видео. С вами была Аня Сейли. Всем пока!